Замечательно. У нас сегодня больше эфир про цикламен. Я так понимаю? Да. Тут тоже пишут, что литр цикламена на гайморит потратил, но... А, и написано, он неизлечим. Типа гайморит, видимо. Вот так говорят. Гайморит неизлечим. А мне кажется, он а, ну, Ребят, У нас, наверное, все неизлечимо, если мы на еде, да? Это же нужно тоже понимать, что если мы... Эм... Это же зависит от нашего образ, образа жизни. Если мы что-то начинаем из, из, от чего-то излечиваться, если мы будем продолжать тот же образ жизни, то, наверное, смысла в этом особого не будет. Если мы от чего-то избавляемся в своем теле, от чего-то лишнего, как мы считаем, то, наверное, нужно и поддерживать это состояние какими-то уже иными способами, нежели раньше, которыми мы пришли.